Непременное качество. Крутые персонажи. Футболки Max Extreme на whilebury.ru и всем доброго дня и добро пожаловать в добрую мастерскую сегодня мы будем изучать вентиляцию при наличии небольшой мастерской я нашел для себя 5 несовершенств о которой почему-то все молчат как бы вот есть мастерская я тут потею и меня все устраивает все отлично а не очень так все гладенько оказывается есть проблемы как минимум 5 это пространство это насколько самая большая проблема при работе с материалом больше трех метров вы понимаете, что как-то тесноватенько тут, да? У меня, мастерская, 16 квадратов, и ощущается, когда, вот, допустим, вот стоят рейки трехметровые. Нужно обработать, нужно занести, думаешь, блин, тут тесно. Хотя грех жаловаться, некоторые работают на балконах и в бытовках. Второе, это тепло. Насколько здесь тепло, ну, минус 20 здесь, ну, прохладненько, так сказать. Это касаемо не моей работы, это касаемо эксплуатации инструмента, а также лаков и красок. Они просто могут замерзнуть. Проблему попробую решить на следующий год. Сейчас бессмысленно что-то думать. Третье ⁇ это разделение зон. Оказывается, есть зона сборки рабочей зоны и зона грязной работы. Сварка, пиление, сверление. Об этом я что-то даже не подумал. Оказывается, у многих помещений даже разделены либо каким-нибудь жалюзи, либо вообще два разных здания. Тоже не знал. Для себя это открытие. Почему им ту раньше об этом не подсказывает нигде, ну, непонятно. Конечно, если одна и та же работа, там, окраска, то это, в принципе, нормально. А вот если у тебя сборно разборные сверлильные, распиловочные, сварочные пункты и окраска еще в придачу, это прям вот, ну, прям таки здорово. Что-то буду придумывать, выдумывать. Четвертое – это освещение. Оказывается, его мало не бывает, а много не всегда помогает. Я вот эту рабочую зону буду переделывать. У меня здесь будет мобильный верстак такой специальный, и мы его сделаем как у большого канала, кто смотрит мэдмена. Вот у него сделано классно, я хочу сделать так же. Он просто направляет свет куда ему нужно. А вот я, получается, разбазариваю по всей мастерской. Ну и пятое, о которой сегодня поговорим, это вентиляция. Странно, конечно, нет у меня ни ветрозащиты, ни влагозащиты, ни пленок, ни герметиков, ничего. каркасной мастерской наличие отверстий и щелей больше, чем борсичника сумка. И все равно все это гарь, пыль, запах от краски, копоть, после сварки особенно, после пыли. Дисперсная пыль летает, это все как-то очень медленно и нудно ветривается. Поэтому народные способы открывания двери, открывания окна все советуют. Даже вонючка не справляется. Будем ставить вытяжной вентилятор. Вот такие замечательные вытяжные вентиляторы в Мерлене или Вашане по 180 рублей. Сейчас может подороже. С уровнем шума 40 дБ и удалением воздуха 60. Не вздумайте брать. Через полгода они начинают похрустывать, похрюкивать тарахтеть мне там все под замену я их 15 штук набрал и где-то половина уже хрустит хотя я активно пользуюсь ну, меньше года не советую поэтому я такие ставить не буду я взял себе подороже рублей 700 он стоит по моему уровень шума по сравнению с дешевым 40 тут 26 то есть он будет тише у этого удаления 60 кубов а у этого 150 как бы разница практически в три раза то есть он и тише и удаляет лучше Таких у меня должно быть два, я не помню куда дел второй. Я хочу сделать сразу и дымоудаление, удаление, и сразу еще поставить сюда в угол фильтрацию воздуха. Ну, по порядку. Для начала поставим первый вентилятор куда-то вот сюда. Готово, забомбил два вентилятора, каждый по 150 кубов в час Первый черненький и вон второй Прямо над рабочим местом, где будут сварочные работы Это прям круто Включил и за час у тебя высосит 300 кубов Площадь кубатуры или как это в чем измеряется Моей мастерской всего лишь 48 кубов То есть за 6 минут полностью тут все высосится Это круто, особенно после краски, после сварки Когда здесь туман по самой небалуй. К тому же, когда мы скоро будем варить сварочный стол, мы это все испытаем и посмотрим, на что эти 300 кубов способны. Чтобы не портить нашу красоту, не штробить, не сверлить, не кидать короба, гофру, трубки, что там еще железные трубы. Ничего это не хочу, все это испортит наш вид, поэтому используем старую добрую систему дистанционного управления. Вот такая коробочка на два источника, ну, то есть на две лампочки можно подключить. Максимальная нагрузка 500 ватт. Ну или полкиловатта Управляется пультом Одна лампочка, вторая лампочка Две коробочки, значит у нас будет четыре источника Первый источник Вытяжка Второй, вторая вытяжка Третий, мы тогда бахаем колонку И четвертый, это то, что будет фильтровать Мой плохой воздух, ну то есть опилки Дисперсную пыль Это пока еще не собрал, но мы позже к этому вернемся А пока берем наш комплект Поднимаемся на чердак И все это дело собираем Все, уникальная небюджетная сборка закончена. Бюджетно это естественно с алюминий и всего три проводка. Да, лампочка, выключатель и провод, который питает нашу саму распаячную коробку и лампочку. Три провода. У меня их здесь 13. Три источника питания. Это декорация, основной свет и подсобка. Три выключателя, три лампочки и теперь еще... После питания распачной коробки декораций сюда пришло два, отсюда ушло 4. Это у нас запитана умная вентиляция. Сейчас я позже спущусь, покажу. Но это уже не бюджетно. Бюджетно три проводка, алюминиевый провод, можно медный и 20 метров кабеля. Все. Где-то примерно будет 2000 рублей. У меня здесь потрачено по всему чердаку, по всем этим моим коммуникациям так я хочу повыпендриваться, побольше датчиков, релюшек, всяких э, умных систем, то у меня уже вбухано 130 метров кабеля. И еще две точки придут, у нас будет автоматическое открытие ворот и забор питания калитки. Это тоже будет отсюда. Ну, самый близкий, самый, скажем так, короткий путь. А теперь расскажу вам самый бюджетный способ и по мере увеличения, чтобы вы понимали правильность монтажа. Монтаж, эстетика, экономика, безопасность. Ну, в моей реальности с таким кабелем, который называется вот этот ввг нг это бездымный самозатухающий, ничего не произойдет. Он не поврежден, он находится не под солнцем, он находится не во влажном помещении и не в натяг. Все, с ним ничего не будет, пусть лежит. Остается расплавочная коробка. Скруток нет, паек нет, просто находятся ваги Китайцы сказали, что это вот. рисом клянутся, что это оригинальные ваги Оригинальные выдерживают больше 3 киловатт Кабель сам ГОСТовский выдерживает 4 киловатта Тушный выдерживает 3 киловатта И ваги выдерживают уже 3 киловатта 10 лампочек по 20 киловатт это 200 ватт максимальной нагрузки разово 200 ватт против 3 киловатт это 1,15 максимальной мощности наших ваг То есть ваги выдержат спокойно даже 2 обогревателя Проверять не будем, это точно. Да, остальное все не эстетика. А почему нету гофры? последний раз, когда я читал комментарии про гофры, там уже у гофры появилось силовое поле. Поэтому про гофру мне не надо. Самый идеальный, самый хороший монтаж это каждый провод находится в трубе. Распачная коробка железная. Труба входит в распачную коробку, соединена медным проводом с распачной коробкой металлической, и все это заземлено. То есть все кабеля находятся в трубах и в железной коробки. коробке. Но это дорого, поэтому, скорее всего, это делать не будете. Мой способ тоже неплох. То есть единственное, что здесь может возгореться, это только три вещи. Первое, отсутствие УЗО, то есть будет потеря пробоя, я не увижу. Второе, недоземление. Третье, провод надкусят у нас грызуны. Четвертое может быть, если вы вдруг задумаете, что лампочки как-то жирны для такого провода, давайте-ка я врублю какую-нибудь пушку на 4 киловатта. Вот тогда провод загорится в самом слабом месте, в самом слабом изгибе. А так с проводом ничего не будет. Живой пример, это у наших дедушек-бабушек были свинарники, старые сараи. Там провод вот в таком же виде, просто... Завязан на проволочку, и лежит на балках, проводу по 50 по 60 лет он алюминиевый и ничего не происходит. А почему? Ну потому что в то время все было очень плохо. Вот сейчас, а вот сейчас нету гофры и Лех сидел плохо. Так, пойдите покажите, что у меня там внизу. Итак, у нас здесь практически все готово. Вентилятор на 150 кубов в час и еще один. Итого два вентилятора общей мощностью 300 кубов в час работают при сварочных работах классно. И также купил себе на 300 кубов в час вот такой мощный вентилятор для очистки воздуха. Фильтр на зоне за 300 рублей. Вот это ставится сюда и большой джон не лезет в маленькую марину. Что-то здесь вот нужно сейчас дорабатывать. Это нужно, чтобы воздух очищался, потому что есть маленькие опилки, которые мы не видим, и они съедают легких. Это мне сказали э, те, кто занимается столярным делом. Поэтому вещь очень нужная, а главное, как только он забился, его выкинул за 300 рублей и дал другой. Раз в год вполне можно поменять. Так, ну что, изобретаем. Ну, в принципе, еще одни работы для улучшения нахождения в этом помещении закончены. То есть вентиляция. У нас есть вентиляция на удаление воздуха над верстаком. Есть удаление над рабочим столом, который будет неизвестно, в каком году полностью завершен. Но я потихоньку делаю, по вечерам после работы что-то получается, что-то перевариваю. Не обращать внимания. Ну и, наконец, самое крутое. Это у нас есть очистная станция и есть музончик музончик вот мы музончик в вентиляция то есть удаление мы этому зон ну естественно это очистка включили ее выключили классненько ну и музончик не с пультом вообще будет классно удобно Пультов пока два, В вентиляция, М музыкой, будет еще третий, а П это будет подвал. У нас будет с пульта автоматически подниматься подвал, а вторая кнопка, их же две, А, Б. А вторая будет кнопка опускать наши ворота. Это будет классно, это будет круто, жалко только не скоро. Думаю, этим будем заниматься следующей зимой. Сейчас уже на улице тепло, уже конец апреля, скоро май. И спойлер на будущее, чем буду заниматься в ближайшие два месяца вот здесь только никому не говорите АМК панели в форме сот оранжевенькие, под цвет крыши и крыши дома и это будет очень круто очень вообще классно но перед началом придется мне все полностью разобрать снаружи, то есть я хочу еще и доутеплить, по вашим советам зимой мы делали тесты Холодноватенько, то есть 50 миллиметров маловато. Будем делать 100. Ну, а об этом уже в следующих сериях. Ой, а мне надо здесь немножко прибраться.